Друзья, я вас приветствую. Сегодня мы будем говорить про сигналар это технология не новая, на самом деле это очень интересная штука, которая позволяет взаимодействовать клиент и сервера в реальном времени при помощи специализированных протоколов, современных, не очень и вообще, поэтому, собственно говоря, нам нужно обратить на нее внимание, потому что рано или поздно вам придется столкнуться с такими задачами, которые потребуют реального времени обращения сервера с клиентом и клиента с сервером, соответственно. Что надо сказать? Есть ASP.NET Core SignalR, это сборка для разработчиков ASP.NET, которая, в общем-то, упрощает процесс добавления веб-функций в режиме реального времени к приложениям. Что это такое? Это определение, во-первых, сайта MSDN, ну, в смысле, с Microsoft. и если говорить другими словами, то SignalR это набор сборок, набор NuGet пакетов в общем-то, набор GS-компонентов, который позволяет наладить взаимоотношения сервера с клиентом и клиента с сервером. Надо сказать, что SignalR имеет работу с несколькими протоколами, ä, WebSocket, FireFrame, сервер Events, LongPooling, это такие о, способы общения клиента с сервером, когда открывается соединение, ну, можно сказать, да, открывается соединение, да, вот так вот, и, и может и клиент посылать в это соединение какие-то сообщения, и сервер в это же соединение может отвечать клиенту в реальном времени, то есть взаимоотношения между сервером и клиентом работают по образу ну, full дуплекса если хотите. То есть и туда, и сюда, и, в общем-то, и обратно. А, надо сказать, что сигналар умеет выбирать а, самое оптимальное решение. А, надо сказать, опять же, что а, при появлении новых протоколов Signalar их будет охватывать. Я надеюсь на это очень. Другими словами, сигналар умеет а, выбирать, а, в зависимости от того, каким клиентом вы подключаетесь, оптимальное по скорости, оптимальное по наверное, современность, если так можно выразиться, протокол, который позволяет максимально задействовать все ресурсы вот этого вот режима реального времени. Ну и надо сказать, что помимо автоматического выбора есть и вручную, вы можете явно сказать сигналару, что использовать только, допустим, WebSocket, и никуда он дальше не дернется, если WebSocket он не найдет, то есть браузер старый, не поддерживает WebSocket, он просто отвалится, скажет error и это нужно, в общем-то, понимать. Ну и надо еще сказать, что если мы будем говорить про архитектуру, ну, а сервер, клиент надо понимать, как это устроено в общих чертах, чтобы как минимум было представление о том, что я собираюсь сегодня, допустим, на видео показать Итак, представьте, что у нас есть чат какой-то который реализует собой сервер, причем это не просто сервер это хаб, это часть самого сигналара у сигналара есть хабы, которые в общем-то должны где-то хоститься и надо понимать что этот хостинг может быть Core, про который мы сегодня будем говорить это может быть допустим self-host на каком-нибудь консольное приложение с self-host подключением сборки например top shelf по моему называется неважно есть и windows сервис который тоже выступ... может выступать как хостинг для вот этого хаба но э, мы не будем пока вдаваться в подробности в общем есть и другие варианты я пока не буду про них говорить и надо значит в общем поделиться с тем что раз у нас есть э, сервер у нас может быть и клиенты клиентом для а, вот этого хаба а, может быть любой собственно говоря как консольное приложение, Winform, JavaScript клиент или там какой-нибудь SPA, например, или DPF клиент. В общем-то, и UVP клиент какое-нибудь приложение на этой платформе. И даже я вам скажу, что можно даже IoT-клиент. И все они, соответственно, должны иметь возможность подключиться клиент э, все, все к серверу и в, в, открыть прямое соединение и в режиме реального времени обмениваться сообщением. Не сообщениями не, сообщением, не в смысле стрингами какими-то, то есть э, текстовыми данными, а сообщениями объектами. Да. Надо сказать, что э, мы про все не, про них говорить не будем, я сделаю некоторое количество. И тут нужно понимать, что так или иначе, консольное приложение может быть и на на.NET Framework, и на на.NET Core. Да, то есть вы можете понимать, что все зависит от того, какие стандарты вы используете. Нет Net стандарт, Net Framework или Net Framework Core, э, в смысле, NET Core. Вот. Поэтому э, надо сказать, что опять же, вот э, как раз вот этот сигналар, это набор сборок, как я сказал, который может быть имплементирован в разных ипостасях, на разных платформах. Вот это нужно понимать, чтобы правильно принимать решение, которое вы хотите сделать. Если у вас общедоступный сервер, допустим, это isp.net core, допустим, в контейнере, в API подключили, туда поставили этот хаб-контроллер, то есть создали контроллер, который типа хаб, в общем, выложили его, в общий доступ, а потом подключайтесь к нему откуда хотите, как хотите, каким хотите клиентам. Ну и э, что я хочу продемонстрировать? Я у меня в планах сделать несколько приложений. Э, на самом деле это нетривиальная задача, потому что, сами понимаете, большой уровень э, включаемости в проект, да? то есть я имею в виду, что чтобы заработал проект, нужно несколько приложений сделать и сразу их все одномоментно в одном видео показать невозможно, поэтому мы сегодня будем делать сервер. Я его буду делать на платформе ASP.NET Core. Более того, я буду использовать стандартный шаблон, э, вернее, шаблон для меня стандартный, который называется Nibble Framework. Но вы должны понимать, что вы можете взять вернее, не брать шаблон, а сделать просто Web API на .NET Core и навтыкать в него нужные вам и полезные штуки, которые будете вы использовать непосредственно у себя э, в своем приложении. И единственное, что вам нужно будет добавить там э, пару строчек это сигналар ну и, в общем-то, поставить endpoint для использования этого самого сигналара. Ну и перед тем, как начать, давайте я покажу схему, примерную схему того, чего будет реализовано. Итак, первым делом у нас будет на самом деле, Identity сервер, как вы понимаете, чат не имеет смысла, если там все анонимные пользователи и поэтому без Identity сервера, который буду реализовывать на базе своего фреймворка, будет уже интегрирован в систему. Также у меня будет модуль, который будет называться Chat API. Это тоже будет на базе этого Nibble фреймворка. В общем-то, я это делаю для того, чтобы это было быстро. Ну, а вы можете использовать уже существующий или, собственно говоря, реализовать заново, если будет такой интерес. Ну и помимо этого, дальше будут делаться WinForm, будет немножечко DAP Консольное приложение и JavaScript. Начать, я думаю, конечно же, с identity сервера, тем более это делается очень быстро из шаблона. Далее будет создан API. Ну, давайте вот так вот поставлю 2. Ну, и делать, наверное, еще сделаю консольное приложение, на котором, в общем, собственно, можно будет отладить все процессы, которые будут происходить в чате. Ну, и еще что хочу сказать. Я весь этот проект, всю систему положу в GitHub для вашего доступа, ссылку положу в описании. Ну, и, в общем-то, давайте приступать. Начнем с Identity сервера, потом сделаем чат и наполним его некоторым функционалом итак добро пожаловать на мой рабочий стол у меня два шаблона они установлены identity server и без него давайте я на секундочку приторможу и покажу как их установить есть kalabonga.net сайт это мой блог, в блоге есть статья которая называется nimble nimble э, framework и вот, собственно говоря, установка этого фреймворка. Здесь несколько вариантов для Visual Studio, для .NET-консоли, то есть для CLI, Common Line Interface. Ну и здесь же есть еще установка для райдера. Все ставится легко и просто. Это если интересно. Ну и, в общем-то, как вы понимаете, есть ссылки на сам этот э, шаблон, в нем есть описание, много информации читайте, если интересно, если нет, это в качестве рекламы, ну давайте забудем про нее итак, я открываю шаблон и буду использовать как раз вот этот вот Identity Server 4 давайте поставлю какое-нибудь название, удобно читаемое, пусть это будет э, какой-нибудь чат и это у нас будет AUS, э, ну, пусть будет сервер ну вот как-то так запускаем на создание проекта и нужно немножечко подождать сейчас visual studio установить зависимости больше в общем то ничего в этом проекте делать не надо здесь уже все настроено identity server и все нужные для него необходимости по части авторизации есть настроено на логирование единственное что я хочу показать это то что у меня есть здесь пользователь он создается я его в дальнейшем буду использовать Сейчас у меня система, вот, откроется. Здесь есть пользователь, который по умолчанию создается. Вот его логин, и где-то тут есть его пароль. Вот он на самом деле, он безызменный. И э, так, мне еще нужно тогда показать, что у меня здесь есть Identity сервер и у него есть настройки. У меня есть клиент, который называется Microservice1, у него есть API1, и использует он паспорт это я тоже буду использовать ну в общем-то, что мне нужно делать мне нужно всего лишь всего запустить проект и показать, что этот пользователь с этим логином может войти в Identity Server и следующим этапом я буду создавать уже как раз модуль без Identity Server то есть Web API без него в котором тоже будет возможность зайти этому пользователю в общем, хочу показать, что это связаны между собой два шаблона сейчас у нас запустится сервис, так, вот у нас Серелок красиво рисует все, вот у нас сервер напоминаю, что он находится на адресе э, 100001 теперь мы здесь, ну в общем-то, поверьте мне, что здесь как раз тот самый логин и пароль я нажимаю логин и я залогинился то есть эта система работает э, это уже делать ничего больше не потребуется единственное, что э, хочу еще напомнить, это то, что сейчас используется э, система in-memory, да, то есть э, используется сборка, которая называется InMemory так, один момент, она находится здесь, то есть если вы захотите это все положить в реальную базу данных вам потребуется вот InMemory вам потребуется удалить эту сборку и поставить ту того провайдера, который вы будете использовать MSSQL или еще какой то там, я не знаю, ну, в общем я думаю, что я понятно объяснил. Итак, следующим этапом мы будем создавать э, модуль самого уже чата, который будет в другом сервисе, в другом проекте, соответственно, ну, даже, вернее, в другом солюшене. И потом мы сделаем так, чтобы они между собой начали дружить. Итак, давайте... Так, это у нас старый сервис. Давайте создадим новый, в котором уже непосредственно будет храниться сам чат, в котором будет подключен сигналар, который будет в связке вместе сервисом, который называется AOS, то есть там будет идентификация происходить пользователя. Ну и все клиенты, которые должны будут прийти на этот микросервис, в котором есть чат, должны будут авторизоваться, собственно говоря, на этом на identity сервер, получить токен. И с этим токеном отправить запрос. В общем, мы сразу решаем несколько задач: так, микросервис темплейт, я выбираю, который уже без на самом деле identity сервера. Ну и там некоторый функционал урезан. Так, давайте сюда введем какое-нибудь удобно читаемое опять же название. Пусть будет namespace chat и назовем, ну пусть будет API, да? Да, пусть будет API, это нормальное материнное название, пусть так и будет. Итак, сейчас Visual Studio догрузит зависимости. Я пока закрою всякие ненужные закладки. И для того, чтобы показать, что он действительно работает. Вот только загрузился. Для начала давайте тогда откроем uh, AOS-сервис и запустим, его, чтобы он был в рабочем состоянии. Пусть пока погрузится немножко. Что-то не может стартануть. А нет, стартует. Так и теперь запускаем вновь созданный сервис, который называется Chat API. Можно, в принципе, свернуть. Это можно свернуть. Вот у нас одна картинка, вот вторая. Это identity сервер. Это просто сервис. И сейчас вот у меня загрузился 2001. Это микросервис, который мы только что создали. Я нажимаю AвтоRISE. Нет, я нажимаю AfterIs. И здесь ввожу того же самого пользователя и логин. Так, у них что-то непонятно еще раз. Вот. И нажимаю AfterRISE. И как вы видите, вот identity сервер отработал, авторизовал пользователя. Ну, в общем, вот так вот работают эти шаблоны. Я, в общем-то, ничего больше не делал. Просто запустил и создал два проекта. И теперь я могу в чате, в будущем чате, авторизоваться и на identity сервере. Ну и теперь дальше будем делать некоторые телодвижения в сторону разработки непосредственно самого функционала. Давайте это пока все позакрываем. Нам они теоретически пока не нужны. Итак, первым делом давайте подключим все-таки R, он нам пригодится. Ну, теоретически можно создать что-то наподобие вот такой штуки. Давайте я прям так и сделаю, чтобы было красиво. Здесь напишу не медиатор, а Р. Ой. И здесь у нас будет сервисы. Э, ой, AddSignalR Core. Чем отличается Core от Сигналар. в R вызывается Core там еще есть некоторые штуки, которые WebSocket подключают, в общем это все можно найти в описании на GitHub самого фреймворка. Uh, Итак, я здесь подключаю сигналар. здесь вот эту штуку выношу uh, в отдельную и теперь вот здесь это все можно сохранить, а вот здесь можно сказать вот таким вот образом сигнал R. Ну, в общем, я вот так это делаю. Так, здесь в конфигур. Мне нужно настроить эндпоинты, потому что сигнал R я подключил, а вот здесь нужно в эндпоинтах э, замапить хаб. хаб это то, что, собственно говоря, будет торчать наружу, то есть это типа контроллера, но только такого другого уровня, да? Так, давайте назовем его Communication э, Hub. Естественно, у нас его нету, поэтому нам его нужно создать. Я буду создавать так, таким вот образом. Сейчас вернусь. Здесь Shift 2 Hubs. Ну, вдруг у меня еще другие появятся хабы. И теперь можно здесь нажать а, и создать вот такой файл, Communication Hub. И теперь, соответственно, а вот здесь можно добавить namespace. В общем-то, для того, чтобы эта штука заработала, нужно вот тут, здесь указать параметр, куда. То есть, как конкретный URL, куда будет подключаться пользователь. Ну, пусть он называется час, чтобы тут не изобретать велосипед. Ну, и э, она показывает красным, потому что он не унаследован от э, хаба. Вот, теперь он перестанет гореть красным. Я надеюсь, да, надеюсь, надежды оправдались. Ну и теперь, соответственно, вот тут вот будем сейчас реализовывать этот самый хаб. Ну во-первых, я люблю э, использовать генерик типы. Здесь будет ICommunicationHub у меня уже скопирован, здесь делаем им интерфейс и сюда будем вписывать методы, которые этот хаб будет поддерживать. Ну во-первых, я хочу знать о том э, сколько пользователей, вернее, какие пользователи зашли в систему. То есть, э, чтобы у меня был список пользователей в этом чате. И поэтому на него можно будет кликнуть, выбрать конкретного. Ну, и так, в дальнейшем, потом, вдруг, если вдруг это будем делать. И для этого мне нужно писать task и, допустим, э, update э, users, ну, пусть будет task. Ну, потому что по naming convention если task, ой, task async sync э, должен заканчиваться на eSync. и внаружу, так сказать мы будем выдавать лист я пока не претендую на аутентичность реализации э, users ну, может быть, здесь iNumeral бы использовать э, теоретически. Ну, давайте напишем iNumeral. Вот так вот. Лучше, конечно, и iNumeral. И теперь, соответственно, э, есть у нас хаб. У нас теперь у него может быть метод, который пока сделаем. Public э, task, соответственно, пока без названия сделаем. И вот таким образом э, здесь напишем clients all. Ну, это значит, обновим всех пользователей. Вот у нас генерик э, появился здесь, update и sync. И сюда мы должны передать список всех пользователей. Для того, чтобы их сюда передать, нам нужно сделать какой-нибудь класс, который будет управлять этими пользователями, их подключениями и подключение этих пользователей э, к системе. Э, остановимся на секундочку, поговорим вот о чем. Когда пользователь э, заходит, э, подключается... Нет, не так. Когда подключение происходит к сигналару, вам выдается уникальный э, connection ID. И этот connection ID при каждом обновлении страницы будет обновляться и сбрасываться, при этом пользователь остается один. Другими словами, у одного пользователя может быть охрененное количество подключений. Он может быть залогинен на двух устройствах или в двух браузерах, или на браузере и в консоли, и в браузере, например, и в мобильном приложении. Таким образом, у одного пользователя будет там стоп подключений, и если вы хотите ему отправить сообщение теоретически вы должны отправить на все его коннекшены, и тогда он получит на всех браузерах все вот эти свои сообщения. И для того, чтобы это сделать, давайте пока напишем, так, нам нужен этот user давайте var users, пока напишем, вот так вот, ой, напишем, что у нас чистый список, ну, пусть будет вот так вот, лист uh, string, и отправим его сюда, ну, чтобы компилировался код users. Вот, и вот это пока будет работать. А методы я делаю вот таким образом. Я его называю, чтобы одинаково созвонился, ой, звучал. И теперь, так как это у меня task, я должен еще написать э, return task. Нет, return плохо слово. Return task complete. Вот, вот. вот таким вот образом. То есть это какой-то вот приличный да, наброс. Но э, для того, чтобы это все сделать, чтобы это заработало, мне я делом нужно зарегистрировать пользователя. Если я напишу override, то я найду, что у меня в хабе содержится он-connected и он-disconnected. Давайте на он-connected перепрыгнем. Итак, здесь у нас э, будут э, регистрации пользователя, когда он будет подключаться. И override на он-disconnected. Здесь будет регистрация пользователя, когда он будет... Отключаться. То есть, когда мы подключаемся, у пользователя есть connection ID, нам нужно, если пользователь еще не зарегистрирован, зарегистрировать его и добавить ему э, в список коннекшенов. Если он дисконнектится, мы проверяем. Если это последнее его подключение, мы удаляем его в списках подключенных. Ну, вот, вот такой вот примерно режим работы будет. И для того, чтобы эта штука заработала, давайте для начала создадим чат э, connection. А, давайте сразу создадим чат connection чат э, э, user запятая, ну и ой, так тоже c -sharp. и тогда еще создадим чат менеджер тоже C-Sharp. То есть вот эти три класса будут отвечать за вот этот функционал, который я сейчас только что описал. Итак, у нас э, есть чат connection, здесь у нас будет, ну, например, давайте э, сделаем такой вариант. Пусть у нас будет здесь date time. Это во сколько этот connection был подключен. Uh, connected. Ну, пусть вот так вот. Add. Это во сколько этот connection был установлен. И здесь, соответственно, должен быть еще string uh, connection ID. Не, ну так не надо. Connection ID. Вот так. Так, ну, у меня она говорит, что он может быть был давайте я сразу сделаю, что он не может быть null, потому что ну если connection нет, то какой смысл его регистрировать? Это первое. В общем-то с connection, который может быть у каждого пользователя мы, грубо говоря, закончили, теперь нам нужен пользователь. Вот этот чат, вот пользователи. Ну, Во-первых, порядок наведем. И теперь смотрите, у одного пользователя может быть, ну, как минимум, username, да? И это нужно отобразить. String. Ой. Э, string. Пусть будет username. Name. Дальше. Ну, естественно, он него, него не может быть. Он пустым. Давайте поставим такую конструкцию, которая нам подтвердит, что он не может быть null. И, соответственно, здесь должен быть какой-нибудь лист давайте сделаем был. А, вот так вот, чат, connection, чат, да что такое чат, connection, вот он, это пользовательские подключения. И оно у нас будет, ну, в общем-то, read-only, и здесь мы у пользователя сделаем private, read-only, ну пусть будет лист в чат connections Это будет connections и соответственно ну давайте в конструкторе вот так вот проинициализируем так тут намного мне что-то наинициализировало нет мы в конструктор не будем этого делать мы это сделаем вот так и connection равен new chat connections username так это мне тоже пока не нужно ну хотя да, username можно отсюда получить, string будет username. и соответственно а connections ну, у меня их два, почему-то нет один ну давайте вот так вот и сделаем давайте я это уберу а здесь сделаем вот так вот ну, по-простому. Да что такое, не получается. Ctrl-V, убираем, закрываем. Вот таким вот образом. То есть у нас коннекшены не могут просто так ниоткуда бы получиться. Мы их сможем здесь только инициализировать. Но для того, чтобы нам добавить э, этот коннекшен, давайте сделаем public э, void, э, append какой-нибудь коннекшен. Э, и здесь нам нужно будет создать connection и, соответственно, паблик, ну, давайте я воспользуюсь магией, и здесь напишу remove connection. То есть, когда пользователь отключается из какого-то connection, мы должны удалить список этих подключений из списка подключений этого самого пользователя. Пока ставим так. Ну и дальше нам нужен будет менеджер. Вот менеджер как раз будет отвечать за всех пользователей. Ну, во-первых, здесь должен быть какой-нибудь менеджер. Так, менеджер у нас... М -м. Так, давайте пока это уберем. Нам нужно здесь э, список пользователей. Паблик... Э, Нет, давайте напишем private. Нам зачем наружу... -то? Хотя, наверное, наружу тоже потребуется. Хочу... Показать. Пока не знаю. Read only и uh, enumerable будет чат uh, users это будет пока вот так вот users равен давайте воспользуемся новой конструкции вот так вот лист Вот так вот, так у нас будут создаваться пользователи и теперь нам соответственно нужно сюда написать какой-нибудь public void, даже не void, нам нужно здесь обязательно bool его значение, потому что мы должны э, создать пользователя, если он уже был, то мы должны вернуть false, если его еще не было, ему только что добавили, тогда true. bool э, connect, ну, давайте вот так вот напишем user, здесь какая-то данная return пока false дальше все распишем и здесь по идее нам нужен какой-то public void наверное remove или disconnect давайте disconnect user и соответственно пока это вот так вот ну понятное дело что connect user нам нужны имя пользователя это мы потом сюда пишем я сейчас наверное просто остановлюсь расскажу что я сделал и потом наверное все это допишу смотрите у нас есть пользователь у него может быть несколько подключений на разных устройствах и менеджер как раз управляет этими подключениями при подключении это происходит вот нет не здесь нет не здесь нет не здесь нет не здесь вот здесь при подключении мы будем вот этот чат э, менеджер давайте для начала сразу вот добавим в список э, контейнера Oh, в смысле в Dependency Injection я вот здесь вот напишу вот так вот чат и скажу services add ну во-первых нам нужно э singleton потому что мы будем подключать а у нас будет один чат менеджер на все э на все на все приложение, на весь сервис то есть каждый раз нам будет вот система выдавать один и тот же то есть пользователи будут сохраняться это круто так, чат менеджер создали и теперь возвращаемся к нашим Итак, у нас подключается пользователь, он приходит сюда, здесь мы его создаем, этот, отсюда нам нужно сделать, соответственно, inject, э, то есть этот чат-менеджер, я пока по-простому пишу, у меня нет цели супер-экстра-мега-код написать, и, грубо говоря, вот здесь, вот, когда пользователь connected, мы должны вот в этот чат-менеджер сделать connect user, ну, с какими-то там э, штуками. И надо сказать, что э, вот на самом деле сигналар э, поддерживает так называемые группы, да, то есть я могу включить пользователя в какую-то группу, и я здесь, как видите, должен передать connection ID. И вот этот вот connection ID – это тот самый, который сюда пришел, ну, вот так вот, если смотреть, client, ой, client, говорю, контекст вот он, connection.id то есть у нас все инструменты есть осталось это все написать, я наверное остановлю видео, напишу, чтобы сэкономить ваше время, а потом может быть кратенько покажу ну да, наверное все так и сделаю. ну Итак, у нас есть инструменты я сейчас напишу код, покажу как это работает а, мне еще нужно будет демо сделать какой-нибудь, давайте я еще сделаю консольное приложение и потом вам все сразу покажу тогда видео получится более кратким потому что уже слишком оно затягивается итак э, 5 сек коллеги на самом деле все получилось правда потребовал немножко больше времени чем я ожидал и вот что мне есть смотрите у меня есть три проекта давайте я включу такую штуку и скажу что у меня есть проект который называется чат аус сервер это тот самый identity сервер, который просто стоит стендалоном, то есть в стороне от всей системы микросервисной и может просто принимать запросы на выдачу токенов, авторизовывать и вся фигня. У меня есть второй сервер, который называется Chat API. Он, собственно говоря, подключен чисто гипотетически к серверу. Но ну, вернее, настройки таким образом сделаны, что э, пользователи, которые пришли в этот сервер, они могут быть проверены этим самым identity сервером на возможность подключения то есть токен будет инвалидирован непосредственно на идентити-сервером и э, будет пропущен в общем-то пользователь на э, контроллеры на хабы ну, я уже говорил что хабы это такие Псевдо-контроллеры, которые стоят наружу, но в специальном варианте. Ну и надо сказать, что еще есть э, консоль-клиент, который, в общем-то, я сделал для того, чтобы проверить, что этот функционал работает. И, в общем-то, нужно с чего начать. Нужно часть начала, да. Я немножко сделал изменения, собственно, в самом AUS-сервере. Я добавил не одного клиента, а трех, как изначально говорилось. Давайте на него переключимся, и я все покажу. Итак, у нас есть дата, э, есть э, вот этот самый Initializer, в котором теперь есть Helper. Ну, давайте я вам покажу. На самом деле это нюансы, да? GetUser просто создает нового пользователя, а добавляет пользователя с ролями. Э, в общем, она делает все то же самое, что и было для одного пользователя. Я сделал это немножко поудобнее, чтобы я мог добавить одного пользователя, второго и третьего. Я думаю, что вы их запомните. Вот, э, и эти пользователи будут потом использоваться в консольном приложении, где-то тут, вот они, все три могут подключиться, ладно, чуть-чуть позже, да. В общем, я вот эти изменения внес, и на самом деле у меня просто при старте этой системы запускается э, три пользователя возможности использования, и я вот сейчас это сделаю, она будет там где-то в бэкграунде работать, бог с ней. Итак, следующий на уровне, в смысле по очереди, это iCommunicationHub, который содержится в чат API, в котором есть два метода, SendMessage и UpdateUser. UpdateUser это показывает всех списком всех пользователей, которые зарегистрированы в чате, и SendMessage тот самый SendMessage, который, собственно говоря, разбрасывает сообщения между пользователями. Давайте переключимся непосредственно на Hub, и здесь, в общем-то, есть некоторые нюансы. Итак, смотрите, у меня хаб использует стандартный базовый набор, который через Generic прокидывает все методы. Первый метод update, второй метод send message. Ничего сложного в этих методах нет, как вы видите, мы и... Ну, я уже говорил, что мы создаем чат... Давайте побежимся по всем. Итак, у нас есть чат connection, который, собственно говоря, проецирует connect пользователя к сервису мы можем знать во сколько был пользователь зарегистрированным и какой connection ID ему был присвоен один пользователь может подключить несколько connections и в частности это выражено вот в этом месте то есть у пользователя есть несколько connections и это добивается тем что при регистрации пользователя э, так это чуть позже мы э, Создаем connection, который он пришел, с которым он пришел на этот чат. И если connection... Так, вот в этом месте... Давайте вот так вот помотаю. Вот, теперь покажу. То есть, когда пользователь регистрируется, у него есть один connection. Мы этот connection, собственно говоря, создаем. И если connection ID не равен, ну, он добавляется в список коннекшенов которые есть у этого пользователя. Дальше. Если пользователь выходит из системы, а у него может быть на данный момент, то есть на момент выхода несколько коннекшенов, мы проверяем, что этот коннекшен существует в системе. Далее мы проверяем, что этот коннекшен, из которого он выходит, ups, давайте вот так вот, есть в списке коннекшенов. Если мы его находим, мы его, в общем-то, удаляем. Тоже, собственно говоря, понятно. То есть пользователь может зарегистрироваться на некотором количестве даже браузеров, да, на закладках он сколько раз нажал, у него будет столько коннекшенов, но пользователь будет один. И это, в общем, реализовано вот в этом чат-юзере. Э, Дальше. У нас есть чат-менеджер, который, в общем-то, внутри себя содержит список всех пользователей, которые он зарегистрировал в момент входа в систему. И так как у нас есть э, опция входа, и выхода они работают в общем-то вот таким нетривиальным способом вернее наверное тривиальным да то есть мы ищем если у нас пользователь в системе если есть, есть при регистрации мы удаляем о, если если есть в системе мы добавляем новый connection если нет мы создаем нового пользователя и все-таки добавляем этот connection и этого пользователя добавляем список всех пользователей вот сюда это как бы тоже понятно дальше если пользователь выходит из системы, мы знаем, что он выходит, и нам приходит connection ID, мы ищем пользователя по connection ID, если мы не находим, мы говорим «до свидания». Если находим, ну, это, конечно, маловероятная ситуация, что мы нашли connection, или они, собственно говоря, не найдены, то есть пользователь, который у нас точно есть, у него все равно должен быть один какой-нибудь connection, и в случае, ну, это как бы называется для дурака, да, вот, вот этот вариант, это для дураков, в общем, ну, всяко разно бывает. А, Другими словами, мы ищем списки зарегистрированных пользователей, connection, который совпадает с connection ID. И если мы его не находим, мало это, конечно, вероятно. Но тем не менее, я случал, <laughs> то есть я сталкивался с такими случаями, когда так может быть. И в конце концов мы приходим к тому, что мы проверяем. Если пользователь, который выходит и у него больше коннекшенов нет, то мы пользователя удаляем еще и пользователей, то есть из списка пользователей, к которому он подключен. Если мы знаем, что у него больше, чем одно соединение, ну вот как вот здесь, то мы просто удаляем одно соединение и говорим, что мы не делали никаких изменений. Вот этот ключевой момент сейчас покажу. Итак, э, при выходе пользователя, вот здесь вот есть у меня верайды. вот, при выходе пользователя из системы мы проверяем, если у меня не найден пользователь мы говорим до свидания. А вот если он найден и он последний, нет, наоборот, если у меня есть пользователь и у него не последнее соединение, нет, то есть мы говорим true, то мы э, Connection ID конь, э, из контекста Connection ID мы выключаем его из группы. На самом деле обработку групп я добавил намеренно, чтобы вы понимали, что вот эта вот группа, она может быть... Э, к спискам да, и разное количество групп. Я сделал одно по умолчанию, оно называется general. И в общем, вы можете вправе, <laughs> вы вправе добавить сюда любое количество групп, которые вы хотите добавить и обрабатывать их соответственно. При входе пользователя и при выходе пользователя я запускаю этот update список, ну, в смысле, update список пользователей и при входе, при выходе. То есть любой пользователь, вошедший в систему, получит обновленный список пользователей, существующих в чате. И, в общем-то, тут э, очень все просто. Этот метод, он ищет всех пользователей, выбирает только название, приводит их к списку, и этот список отправляет, то есть стринги. А в этом Update User прокидывается для, э, собственно говоря, э, всех пользователей. То есть вот это значит All. Ну и, в общем, еще один метод, который называется send messages, и он э, говорит о том, что отправляется всем, кроме текущего пользователя. Очень хитро сделали в предыдущей реализации. Ну, когда я использовал сигналар такого не было, приходилось методом исключения делать. Ну, а теперь есть другой удобный метод, который позволяет отправить всем э, другим, то есть не этому пользователю. Тоже, на самом деле, очень удобно. Я думаю, что с этим вы разберетесь, это будет в гид хаби, это как бы в общем-то на самом деле понятно. Ну и еще, наверное, нужно сказать, есть два метода, send и update, и вот эти названия, в общем-то, нужно запомнить, потому что в клиентской части они будут использованы. Ну и для начала давайте запустим этот сервис. И теперь мы точно знаем, что у нас работает два сервиса Identity Server. Service, ну, сервис Identity Server. Так, это у нас хост, э, он нам не нужен свагер. Хотя тоже очень приятно, что работает. И есть модул. Модул э, это у нас тот самый API э, с чатом. И теперь смотрите: я открыл специально три коннекшена э, в консольное приложение. Так, давайте вернемся в консольное приложение. Это будет третьим этапом. Давайте для начала все свернем, проверим. Да, все работает, теперь покажу. Итак, третий проект, который мне пришлось создать, чтобы проверить весь функционал, это называется chat.console.client. Что это такое? Ну, во-первых, у меня есть... Давайте так, у меня есть Message Helper, который позволяет случайным образом выбирать э, из некоторого количества сообщений, вот они здесь перед вами, те, которые будут отправлены от одного клиента до другого. Ну, в смысле, для пользователей. Так, сейчас я их вот так вот красиво раскладу Правда красиво? Да, я, я тоже думаю, что красиво. Вот. И здесь э, ничего умного я не придумал, как случайным образом выбирать по нажатию пробела вот любое из этих сообщений. Это понятно. Дальше. У меня есть э, secure, э, security error, да, то есть это некоторые нюансы обработки сообщений с identity сервера, и я думаю, это вам будет полезно. Дальше. У меня есть сам security токен, который приходит в ответ. С type, TypeExpart я тоже сериализовал это, это тоже, мне кажется, на самом деле вам может пригодиться. Я очень надеюсь на это. Ну и, в общем-то, у меня есть лоудер, который, что единственное делает, это готовит контент, который должен отправиться вместе с токеном для получения этого самого токена. Вот он. он. И, в общем-то, мне нужно указать сервер. И я это дело очень просто. Я думаю, что если у вас какой-нибудь свой identity сервер, то вы можете подставить сюда вот этот сервер URL. Я специально это вынес в отдельные штуки, в отдельные переменные. Вы этим можете воспользоваться. Итак, у меня я поставлю здесь бряку. Для начала я покажу, что у меня есть дефолтный юзер, который не приходит из аргументов. Ну, потому что я... Давайте тоже это покажу специально. Я сделал таким образом, чтобы можно было... В дебаге, вот, в аргументы будет подставляться пользователь user1, ну, чтобы нужно было каждый раз вводить. То есть, если я ничего не отправил аргументы, я потом их чуть позже покажу, как использовать, то у меня будет передаваться пользователь по умолчанию. И если у меня аргументы пустые, я буду использовать вот этот логин и пароль. Пароль у меня везде одинаковый, поэтому я просто делаю реквест на сервер, пользователя который пришел откуда-то с паролем и на сервер который в общем-то как вы видите соответствует моему identity серверу который в системе уже как вы помните вот крутится я получаю токен с этим токеном ну в общем если токен не не получил то это полная ж -ж -ж жесть вот дальше я создаю connection я говорю что в хедер у uh, то есть параметры в Header я включаю, Authorization, Bearer, тот самый Access Token. Кстати, вы можете реализовать кастомный, так сказать, вариант. Если у вас есть Access Token провайдер, вы можете его подключить напрямую. Ну, вот в этом месте можете использовать. Это на самом деле тоже не возбраняется. Но ну, если не хотите использовать вот конструкцию, OPS, которая описана мной выше. Ну и после того, как эта вся фигня как бы подготовлена, то есть у меня есть токен, я подписываюсь на события, я об этом вот уведомляю пользователя вот в этом месте. И э, так, давайте вот эту штуку отключим. Вот, я подписываюсь на события updateServer, то есть update users и на on message onMessage. Э, в общем, когда я получаю список пользователей, я через фурыч чего вывожу, как вы видите. А когда я получаю конкретное событие, то есть месседж, э, объект, сообщение от пользователя, я его просто ну, вывожу вот в этой строчке. Я думаю, что это тоже понятно. Ну и дальше там магия некоторая с, с тасками, то есть вот тот самый helper, который генерирует. И в общем я делаю connection, send async. Э, тот самый один из методов, который я показывал SendMessageSync, имя пользователя и какое сообщение там попадется. И если это был SpaceBar, это отправка сообщения. Если это был Enter, мы выходим из приложения. В общем, я это сейчас все сворачиваю. И теперь открываю консольное приложение 1, 2 и 3. А... Так, а где? Вот оно. Нет, непонятно да вот так вот. вот у меня их три теперь смотрите я в первом говорю что я хочу залогиниться так мне для этого нужно что вот я буду здесь как первое приложение то есть как первый пользователь нажму enter ну у меня конечно же что-то не сработало Да, что-то не работает. Давайте я все позакрываю и начинаем, начнем сначала. Итак, у меня есть консольное приложение. Я открываю само приложение. Его, вернее, расположение. Открываем BIN, открываем DEBUG. И здесь даже еще net есть. И здесь говорю, открыть терминал. Отлично. Теперь я напишу... Ну, я думаю, что напишу, вот, э, так, exe, и здесь напишу user, ну, потому что я добавил специально user один, вернее, один собака, Йоп. Yop, нет, yop.mail.com, и нажму enter. Вот, смотрите, у меня identity сервер заработал там где-то в глубине, и он... Аутентифицирован пользователя, я получил токен, соответственно, и э, модуль, то есть вот этот вот самый чат, подтвердил, что у меня есть подключение, и у меня написано, что один пользователь подключился. Теперь я нажму еще раз создать терминал из этой папки, и теперь напишу все то же самое. Сейчас он загрузится, вот, но только уже User2. Я показывал, что я создал два пользователя. Так, вот это пока сверну. И я нажимаю Enter. Получение токена. Делаем connection. У меня выдалось сообщение, что подключено два пользователя. User1 и User2. У User2 сразу подключено. Ну и чтобы уже совсем до конца как бы контрольный в голову. Я здесь создам еще один раз терминал. Это можно уже закрывать. Я больше их не буду создавать, потому что пользователей у меня больше нет. И здесь скажу, что у меня есть Третий пользователь, который подключается к чату. Нажимаю Enter. И надо видеть, что у меня теперь, как вы видите, у каждого из клиентов. Раз, два, три. Подключено три пользователя. И, в общем-то, теперь я могу что делать? Я могу сделать вот такой вот шаг. Ход конем. Вот так вот красиво раздвинуть. И теперь нажимаю пробел. И смотрите, у меня оба пользователя получили случайное сообщение. Я от имени где тут у нас User2... Нажимаю пробел, пришло сообщение. Оно, по идее, в рандомайзе, то есть случайно из них выбирается, как вы видите, все печатается. Теперь я делаю наоборот. Давайте сделаем вот таким вот образом. И теперь у пользователя, что он там, один, нажимаю пробел, и у меня, соответственно, получается сообщение, то есть второй и третий. Ну и вы понимаете, что сколько бы я нажимал пробел, как вы видите, зависимость зависимости от того, какой пользователь. В общем, все работает, друзья. Это интересно, это круто, на мой взгляд. Потому что не все так просто, как оказалось. Но, тем не менее, у вас есть исходники того, что я сейчас э, вам показал. Вы, Давайте я все позакрываю. Есть Identity сервер, который стоит отдельным сервисом. Есть чат сервис, который в этой микросервисной архитектуре является одним из сервисов, который может получать пользователей запросы и рассылать их кому попало ну, в смысле зарегистрированным пользователям я то что закрываю чтобы в общем-то ничего не мешало ну и, и что хотелось бы сказать ну, наверное, то, что на самом деле достаточно интересно оказалась идея. Я думаю, что следующим э, этапом будет реализация еще кого-нибудь клиента на какой-нибудь платформе. Э, ребята в нашем э, телеграм-канале подсказали, что было бы неплохо сделать еще и клиента. Так что подключайтесь, я думаю, что будет интересно. И на этом я бы хотел с вами попрощаться. Ссылки оставлю на все в описании. Пишите комментарии, ушлите э, деньги по ссылке. Ну, больше ничего не нужно. Всего доброго и пишите правильный код.